С помощью метода Файнмана можно выучить что-то новое, лучше понять то, что ты уже знаешь или просто подготовиться к школьному экзамену. Сперва выбери предмет, который тебе нравится и приступи к его изучению. Как только уловишь его суть, возьми лист бумаги и запиши ее, как будто пытаешься кого-то обучить. А для лучшего результата записывай и одновременно проговаривай мысли вслух, как это делает учитель, стоя в классе у доски. Так тебе легче будет найти пробелы в своих знаниях на эту тему. И если что-то забудешь, вернись к изучению материала и повторяй до тех пор, пока не перескажешь его весь от начала до конца. Когда закончишь, повтори все сначала и перескажи эту тему простыми словами ты также можешь использовать изображение для большего убеждения. Если твое изложение получится длинным и запутанным, то, скорее всего, ты не усвоил материал и придется начать заново. Этот метод эффективен тем, что мы вынуждены размышлять над самой идеей. И как только ты сможешь объяснить ее простыми словами, ты хорошо ее понял и запомнишь надолго. Ричард Файнман был известным физиком-теоретиком который получил Нобелевскую премию за работу по квантовой электродинамике. Он был известен тем, что просил своих коллег объяснить их теории простыми словами, чтобы понять, кто из них действительно разбирается в материале. Спасибо за просмотр! На нашем канале есть и другие видео, которые только дополнят знания о сегодняшнем методе. В комментариях оставь свой отзыв и напиши, какой из методов тебе понравился больше.